Вас приветствует магазин спорта Extreme Bike. Сегодня поговорим про беговелы. Это очень популярный вид транспорта для деток от 1 до 5 лет, который быстро развивает моторику и баланс. Дети после беговела очень быстро учатся кататься на велосипеде и осваивают достаточно быстро передачи. Что есть интересного в этом беговеле? Это беговел чешской фирмы Тембиш. Называется он мини-байк. Идет он на 12 колесах. Колеса сделаны из пены. Достаточно мягкие, не боятся проколов. Отлично держит любое покрытие, в том числе траву и грунт. Колеса сделаны на промподшипниках, поэтому служить будут долго. Можете не переживать. Ни одно поколение ваших детей еще покатается на этом велосипеде. Сама вилка стальная. И рама тоже стальная, достаточно жесткая, выдерживает вес ребенка до 30 кг, грипсы прорезиненные с боковой защитой, если, например, велосипед вдруг падает или ребенок его кладет, рама у нас не царапается, вилка жесткая, без амортизации, сидение достаточно мягкое, дармантиновое в принципе, не боится порезов и долго прослужит. Что касается регулировки сидения и нашего руля, то его можно выставить по росту ребенка. И ребенок может несколько лет кататься на таком байке, пока ему не надоест. Но будьте уверены, что буквально через полтора года катания на беговеле ребенку уже захочется кататься на велосипеде и самому крутить педали. Обратите внимание на этот беговел, он действительно качественный, по цене очень приемлемый, сделан хорошо, качественная заводская покраска. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильный беговел для вашего ребенка. Есть такой же вариант в голубом цвете www.bibike.com.ua